После смерти Павла я опять остался один. И я должен был как-то добраться до черной станции. Меня там ждал Ульман. Станцию запечатан, пока там не закончится эвакуация. Готовься к бою. Можешь забрать себе патроны, которые лежат в схроне. Теперь ты один из нас. Наш отряд зовется «Дети подземелья». Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Не буду врать. Это будет трудный бой. Но подумайте о ваших семьях которые остались на станции. Каждый монстр, который прорвется через линию нашей обороны, попадет прямо туда. Туда, где ваши жены не дети. И он их не пощадит. Мы не имеем права проиграть этот бой. А -а -а! <treball concepts> Чувствуешь? Эх, <bert additions> <mixed> Sichern, aber es мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боясь, как видишь. Слушай, парень, ты должен найти нашу радиостанцию, установить связь с полисом и поставить запись сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи. Говорил, что отведешь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер? Как я теперь пойду домой? Ты отведешь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша. А давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напа. Ну как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти. Но монстры напали. Они на него как напрыгнули. Но большой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный, он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Вон там! В шкафу. Вот в этом. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Держится мы Уходим со станции? Круто! Я раньше никогда в туннеле не ходил Мама сказала, там страшно и дети пропадают навсегда Мама сказала, если дети уходят в туннели, мутанты их ловят и едят их мозги И дети тогда тоже становятся мутантами и гоняются за другими детьми Это правда? Ух ты! А что это там такое наверху? Дядя мне показывал одну картинку Меба нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Я буду знаменитым. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Постой, я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Мой брат пообещал привезти его назад. Почему, почему дура такая? Почему стала за твоим сучком с тобой пошла? Зачем я допустил? Спасибо, пусти, брат. Пусти ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Без его отца она бы не прожить. Если бы он потерял а сына, как ты сюда попал? его бы это убило. Дядя умер, мама. И нас всех за Меня этот человек принес спасибо. на плечах. Я ему помогал монстров убивать. Мам, я небо видел. Господи, бедный Сережа, спасибо вам. Спасибо, вы пол моего сыночка спасли, мне вам не, нечем отплатить, возьмите хоть патроны. Ладно, пошли. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону, так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. калибра у тебя нет. Ну и где патроны-то? Мои-то вот. дня Это кончилось. Хороший выбор. Спецпредложение. Даем, скидки, поклоняем. лучшие пушки от лучших мастеров. Повердите. Снова поднимался наверх, в холодное и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. Но я должен был выполнить последнее задание умирающего командира и послать сигнал в полис. Дайся, краны давай, давай, и мыши. Давай-давай, шнэр! Идем один за другим! Тут все, все аккуратнее! вступаем на базу. Я тут подумал, почему бы нам не взорвать его, а, господин офицер? Страшновато тут наверху торчать. Посмотрите-ка, кто это у нас тут? Гер а, он думает. А ты подумал, Швайн, что нам делать, когда эта жалкая станция будет нами захвачена? М? Как закрывать проход? Твоей дурной башкой? Прекратить демагогию! Рейх Шюрер дал нам четкое задание! Захватить станцию бесшумно и быстро! Натюрли. на крышу. Как считаешь? К чертям этот странный передатчик. Я наверх не полезу после того, что случилось с сержантом. За слова антирс тебя расстреляет и разговором. У него все по правилам. Думаю, что это крылатая бедствие тоже подчиняется приказам господина офицера. И че я полез фюрера цитировать? Фюрер дома. Афильфибель, вон он тут. Так я здесь на часах. сгорела, зараза. Интересно, в этом супер-бункере? Вечно под конец смены так. Будто смотрит в спину Мутант какой. Чё этим колонякам надо? Всё, лезут к нам. И лезут. Ну всё. Надеюсь, это наши сменщики там идут. Я продрог до смерти. И фильтр уже на исходе. По моим часам нам еще минут 10 ждать. Скорее бы. У меня от этого места мурашки похожи. Где? она тут шуршала? Где здесь? Внимание, Круши туннели. Гермозатвор не задержит их надолго. Это был КПТ. Максим Комаров. Конец сеанса. Связь. там такое? А что? что? Всего месяц остался. Теперь мне было ясно, что черную станцию уже заняли фашисты. Но раз Ульман ждал меня там, я должен был рискнуть. И где а Павел? Неужели он? Ладно, об этом потом. Положение ухудшилось. Фашисты просто заполонили станцию. Тебе придется действовать одному, прости уж. Выруби их генератор, в темноте будет легче проскочить охрану. Вот, возьми. Я буду ждать тебя в заброшенном туннеле к полюсу. Пока. Да откуда мне знать? Я их уже месяц не видел. А теперь мы тут застряли. Точно. Э! Эй! Что такое? Стоять! Кто? Не отвечает. Кто это там? Здесь или не здесь? Рыбы какие-то не те, что ли? Почудилась. Непонятно. Вроде отсюда слышал. Хотя... Показалось все-таки. Стоять! Кто здесь? здесь все это сдалось? Ага. А кто будет детей твоих кормить? Может, штурмбанфюрер? Эх, что за жизнь? Может, бросить все? Взять семью да сбежать на Ганзу? Не ты первый, кто об этом думал. Их всех повесили. Ублюдки. сам по себе все метро по уши в дерьме кроме нас почему интересно да потому что у нас порядок понял порядок и если мы не будем этот порядок наводить на других станциях все хана всему роднородно вот тебе что даже гражданских не жалко поздно жалеть пора бы уже привыкнуть Продолжение а следует... за Если я вас поймаю за картами, в все... Историю о Метро-2 и невидимых наблюдателях. Метро-2 – убежище советских богов на время роднорока если силы зла одержат верх. Наш, обычный метро – для стада. Метро-2 – для пастухов и их псов. В начале начала, когда пастухи не украдывали еще власть от стада, они правили оттуда. Но потом их сила иссякла, и волцы разбрились. Только одни врата соединяли эти два мира. И если верить предания, они находились на Сокольнической верте, где-то за спортивной. Потом происходит нечто, от чего выход в метро 2 закрывается на виде. Живущие здесь утрачивают всякое знание о том, что происходит там. И само существование «Метро 2» становится чем-то мифическим и нереальным. Но «Метро 2» и сегодня вокруг нас. Его тоннели облетают перегоны нашего метро, а его станция находится, может, всего в нескольких шагах за стенами нашей станции. Эти два сооружения не раздели. И те, кто верят, что пастухи не могли бросить свою стаду на произвол судьбы, говорят, что они присутствуют неощутимо в нашей жизни. Идят за каждым нашим шагом, но никак не проявляют себя при этом и не дают о себе знания. Это и есть игра невидимых наблюдателей. Но почему они не хотят, чтобы проследили о них Во-первых, овцы грешны тем, что отвергли своих пастухов в минуту их слабости. Во-вторых, за то время, когда метро 2 оказалось отрезанным от нашего мира, развитие пастухов шло иначе, нежели наши. Теперь они являются собой не людей, а существ высшего порядка, чья логика нам непонятна и мысли не подвластны. Неизвестно, что задумано ими для нашего метро, но в их силах изменить все. Они могут вернуть нас в утраченный прекрасный мир, потому что они снова свое былое могущество. Но от того, что мы взбунтовались против них однажды и предали их, они не участвуют больше в нашей судьбе однако они присутствуют повсюду и им видом каждый вздох каждый шаг, каждый удар все что происходит в пока они просто наблюдают и только когда мы испугаем свое чудовищное дело что? они обратят свой макосклонный взор и обратят тогда начнется возрождение так говорят те, кто верит красивая леди. это сделал! Залезай сюда и передохни. Скоро мы будем в полисе. Это не просто мутанты, поверь мне. Это что-то новое, что-то страшное. На самом деле она не злее, ну скажем, огня. Все зависит от твоего взгляда. Всегда старайся лучше разобраться в ситуации, прежде чем делать выводы. Теперь пойдем. Тут небезопасно.